Как бегать в жару. Приветствую вас, друзья, на связи Сорняк Александр, и в этом видео я расскажу вам, как бегать в жару. Конкретно разберем с вами 5 правил, которые необходимо соблюдать при беге в жаркую погоду. Прежде чем я перейду к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца, и если есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Итак, поехали. Что нужно знать и какие правила необходимо соблюдать при беге в жару для того, чтобы наши тренировки доставляли нам радость и удовольствие, а не приносили дополнительные проблемы. Первое, на что нужно обращать внимание, что если вы собираетесь бегать в жару, не бегайте в жару. А, что это значит? Лучше всего бегать либо рано утром, либо поздно вечером, когда солнце уже село. Рано утром, когда солнце подымается. И еще есть ночная прохлада и поздно вечером, когда уже солнце село и воздух начинает остывать. Это оптимально для того, чтобы наш организм не подвергался лишним температурным перегрузкам, так сказать. Поэтому обращайте на этом внимание. Идеально, если вы будете бегать по парку или по лесу, где есть много деревьев, чтобы вы постоянно находились в тени. Идеально, если где-то рядом будет находиться какой-то водоем, озеро или река. Температура, э, вода, она будет понижать еще температуру на какой-то минимальный градус, но все равно это будет ощутимо. Второе, на что стоит обращать внимание, что в свое время стало для меня таким, можно сказать, необычным инсайтом. Это темные солнечные очки. Обязательно в солнечную погоду одевайте солнечные очки. Это очень сильно поможет вам как бы, получить... Ну, не то, что улучшить результат, а упростить пробежку. Потому что, когда жарко и так дискомфортно, когда еще солнце светит в глаза и вы щуритесь, это доставляет дополнительный дискомфорт и вызывает дополнительное напряжение у нас в организме. Потому что когда на физиологическом уровне вы начинаете щуриться, как бы организм наше бессознательное получает сигнал того, что-то что, что -то не в порядке, и может создаваться еще некий есть, дополнительный внутренний дискомфорт. То есть, Когда вы щуритесь, в принципе, глаза устают от солнца, это неприятно. Это усложняет процесс тренировки. Темные очки, они этот вопрос решают очень хорошо. В свое время, когда я готовился к своему марафону в Вильнюсе, и у меня летние были тренировки, то я бегал без очков. Когда мне посоветовали, то есть, одень очки, то есть, я сначала отнесся к этому очень скептически. Я подумал, да и так... Жарко на улице, еще очки у меня будут на лице, это жарко, я и так там течет пот, я их буду вытирать. Ну зачем? Типа не стоит этого делать, я и так побегаю. Но когда я попробовал, я ощутил колоссальную разницу, после этого в солнечное время я бегаю исключительно в очках. Это очень удобно и намного проще переносить тренировку. Следующее, на что стоит обращать внимание в жаркую погоду. Конечно же, это вода. Нужно пить достаточное количество воды. Что значит достаточное количество воды? Во-первых, Существует такое понятие, как дневная норма воды или суточная норма воды. Она рассчитывается 30 миллилитров, вам нужно умножить на свой вес в килограммах. Если я вешу 70 килограмм, я умножаю 30 миллилитров на 70 килограмм, получая 2100 миллилитров. 2 литра 100 миллилитров воды в день. Летом в жаркую погоду норма может увеличиваться. То есть увеличиваться, конечно, уже вз... то, как она увеличивается, зависит от ваших физиологических особенностей. Но свой минимум желательно выпивать. Это достаточное приличное количество воды, то есть с непривычкой вы столько не выпьете, но стремитесь к этому. Если вы в течение дня и в принципе в течение как бы, рабочей недели своей жизнедеятельности выпиваете достаточное количество воды, вам проще переносить нагрузки и тренировки, потому что у вас в организме есть запас воды. Но это ни в коем случае не значит, что в процессе тренировок не надо пить воды. Мало того, что надо, это необходимо делать обязательно каждый раз, когда вы идете на тренировку или планируете бегать. Когда на улице жарко, обязательно берете с собой воду. То есть вы можете просто ее держать либо в руке в бутылке в небольшой бутылочке, либо э, использовать для этого поясные сумки или пояса, которые специально предназначены для э, переноски воды. Вообще, в идеале бегать с, со свободными руками и с минимум аксессуаром на вас, для того, чтобы вам бежалось максимально легко и комфортно. Для этого вы просто можете в каком-то месте оставлять воду. Я бегаю по кругу, у меня дистанция круга 2 километра, и я в основном оставляю воду в одном определенном месте. И через определенное количество кругов я просто как бы прибегаю, пью и бегу себе дальше. Правда, здесь нужно быть осторожным. Несколько раз были такие ситуации, что я оставлял воду, ее просто кто-то забирал. И это был солнечный день, это была а, длительная тренировка, кажется, 28 километров, тренировка на выносливость. Я пробежал около 8 километров, собираюсь купить воды, смотрю, воду кто-то забрал. И здесь такая не очень приятная ситуация, потому что прекращать тренировку и идти опять за водой мне не очень хочется, потому что уже 25-30% как бы дистанции я преодолел, начинать заново не хочу. И без воды как бы добегать 28 километров тоже как-то не очень хорошо. Благо, что неподалеку была колонка с водой, на которую я забегал. Это было, конечно, не очень удобно, но это было как решение ситуации. Поэтому смотрите, чтобы вашу воду никто не украл, скажем так. Плюс вы можете заранее готовить воду, ставить ее в холодильник, она будет остывать, и в процессе тренировки она будет очень приятно вас охлаждать. Следующее, друзья, на что стоит обращать внимание, это головной убор. Здесь... Можно сказать, что этот вопрос я оставляю на ваше усмотрение. Ну что я пробовал бегать в головных уборах, в бандане и в кепке, мне не очень удобно. Но мне волосы позволяют как бы, сохранять голову от перегрева. Если у вас подобная ситуация, то есть вы можете позволить бегать себе без кепки и вам неудобно, то бегайте, но тут нужно быть аккуратным, чтобы не получить солнечный удар. Если вы не уверены в том, что как бы, вы это можете выдержать, как бы там ваши волосы сохранят вашу голову от перегрева, то лучше не рисковать, лучше бегать в кепке или в бандане. Причем не рекомендую одевать просто козырьки, потому что они будут немного защищать ваши глаза от цвета, но э, голова, она все равно будет подвергаться воздействию солнечных лучей. Поэтому попробуйте, протестируйте и примите для себя решение, что для вас будет лучше. В некоторых случаях я даже футболку повязывал на голову, но это было редко. Следующее, на что стоит обращать внимание, это на пульсник. очень простой и элементарный аксессуар, но он тоже очень помогает в процессе тренировок, особенно в жаркую погоду, особенно на длительных дистанциях, когда у вас лицо начинает потеть, под заливает глаза, очень удобно просто протереть один раз на пульсник и на какое-то время вам будет достаточно, для того, чтобы под глаза вам не капал и не доставлял дискомфорт. Да, здесь могут быть нюансы с очками, иногда может просто придется снять очки, вытереть, напульсником под и одеть очки обратно, но это существенно это сильно удобнее, чем бегать без напульсника и без очков, или просто с напульсником, но без очков, очень удобно, можете попробовать. Да, есть еще такая штука, как повязка на лоб, это то, что я наблюдал со стороны, некоторые так делают, никогда такого не делал, если вы бегали с повязкой на лоб или попробуете бегать, поделитесь своим опытом и в комментариях, будет интересно, что вы скажете по этому поводу. Следующий нюанс, на который стоит обращать внимание. Хотя, друзья, мы уже разобрали с вами 5, 5 правил, которые стоит соблюдать, и сейчас мы, мы их подытожим. Первое – это бегать либо рано утром, либо поздно вечером. Второе – это бегать в очках. Третье – это пить достаточное количество воды. Четвертое – бегать в головном уборе. Пятое – использовать на пульсе. О чем еще хотел, хотел с вами поговорить, на чем необходимо сакцентировать внимание. Это футболка. Когда становится жарко, очень часто мы снимаем футболку для того, чтобы проветрить тело. Здесь есть один важный момент, который вы должны знать. Когда вы бежите в футболке или в майке, она впитывает в себя часть пота. Когда вы ее снимаете, весь пот, который выделяется, вода начинает испаряться, а все, что вышло вместе с потом, оно остается на теле. Оно может как бы забивать наши поры. Это будет для нас не очень хорошо. Как бы не критично, никаких критичных... Последствий от этого не будет, но вы должны об этом знать, чтобы быть в курсе. Плюс, можно, когда вы снимаете футболку, если с вами у вас есть достаточное количество воды, вы можете просто себя иногда немножечко поливать, для того, чтобы все, что выходило с потом, оно как бы с вас слетало и не доставляло дискомфорта, не приносило никакого вреда организму. Это то, что еще хотел вам сказать. Плюс, есть еще такой нюанс. Если вы знаете, что ваш старт или ваш забег будет происходить а, там, в дневное жаркое время, вы точно знаете, что это будет жаркое жаркая погода и вы при этом тренируетесь либо рано утром либо поздно вечером когда прохладно то будьте готовы к тому что во время завега вам может быть очень сложно здесь я рекомендую если вы точно знаете что ваш старт будет в жаркую погоду в дневное время подстраивайте свои тренировки так чтобы они были максимально в похожих условиях на то когда вы будете соревноваться или когда вы будете бежать потому что если у вас будет очень большая разница в условиях при подготовке и в при подготовке к старту и на самом старте в температурных условиях у организма может быть коллапс, и чем это закончится, непонятно. Поэтому лучше не рисковать. Всегда готовьтесь к забегам в тех условиях, в которых они будут происходить, для того, чтобы организм был максимально подготовлен, ну и вы, соответственно, чувствовали себя максимально уверенно и показывали на те результаты, на которые вы рассчитываете. Друзья, на этом все. Если видео было полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, и до новых встреч!